Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Продолжаем наши программы. Программа сегодня вторник, ну, и в рамках курса школы, проекта школы центра Сен-Гейтс, школы познания. Мы встречаемся сегодня, но урок у нас открыт по согласованию с Ольгой Викторовной, поскольку тема достаточно серьезная, мы решили его открыть. Кроме этого пришел, я не буду озвучивать этот МЛ, который пришел э, от человека, который учится в школе, но мы затронем. Речь пойдет о том, что, так сказать, штампы, которых нас кто-то э, нам кто-то дал эти штампы и э, наши мысли в связи с этим, как так нас с детства приучили, не дают нам возможности думать то, что называется по-английски «outside of the box». То есть мы думаем какими-то очень предметными вещами, причем, что самое интересное, мы не обращаем внимания на тех, кто рядом с нами, и мы их просто не слышим. Мы слышим только себя, и в центр Вселенной, как говорится, это мы, и вокруг нас вертится все. Вот как вокруг Земли, когда ты все верили, крутило Солнце, да? а не наоборот, поскольку мы жили на Земле, и мы так примерно и считали. И очень многие сегодня так и считают. Есть возможность такая понять о том, что все-таки не все так просто и не все так правильно, как кто-то нам говорит, надо поступать. А делается очень просто. Для чего? Делается это для того, чтобы мы меньше думали вот этим аппаратом. А кто-то за нас думает, а мы выполняем команды. Дорогие друзья, у нас, поскольку урок открыт, и время у нас будет больше, поэтому это формат э, не лекции, в которой идет урок. У нас, естественно, будет медитация, но это э, все-таки, как всегда, мы ориентируемся в любое время, и независимо от того, являются ли наши зрители э, студентами школы познания, чего бы я, кстати, очень рекомендовал, поскольку тогда бы вопросов этих не было очень многих, и люди бы не задавали. И еще момент такой, последний. А дальше будет уже Ольга Викторовна. А вот как-то так получается почему-то, что вот полгода практически идут эти занятия. Они доступны. Можно их просмотреть, можно их сколько угодно просматривать. Но почему-то выводов, к сожалению, а на эту тему мы говорили и не раз, почему-то не делается. За полгода продолжает опять поступать те же вопросы с тем же сознанием, тем же пониманием, что кто-то должен нам, а мы никому ничего не должны. И думать мы, тем не менее, как-то вот выполняем механическую какую-то работу. Но вот почему так происходит, что результатов не получается? И вот теперь мы сейчас эти вопросы будем разбираться с Ольгой Викторовной. Вот она, видите, в позе роденовского мыслителя, она уже сидит, правильно? Да, да, и думает. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Да, нам добрый вечер, вам добрый день. Угу. Ну, давайте потихонечку будем разбираться с этими вопросами. У нас сегодня много людей предполагается, и вопросов, разумеется, будет много. Ребенку очень сложно определить для себя, что его вибрация выше, чем вибрация родителей. И вибрации учителей в школе, ну или в детском саду, он этого не осознает и не понимает. Он думает, что все, кто вокруг, умнее его, лучше его, любви больше у них, сострадания, сочувствия. И от этого он открывается и доверяет. Но когда он Пожив немножко в детском саду или в школе, вдруг для себя осознает, что не так-то вообще-то и сильно любит его взрослые. И внутри появляется желание закрыться. Вот это закрывание потом будет действовать всю жизнь. И даже когда уже человеку далеко там за сколько-то, 60-70 лет, все равно вот это детское непринятие того, что власть сильная, мощная, физически огромная сила может поступить по своему усмотрению так, как она захочет. И очень бы хотелось, чтобы мы с вами вернулись сегодня медитации. Мы обязательно с вами вернемся в то детство, потому что именно там живет наше непонимание, почему взрослые не могут поступить по-другому. Не могут. Можно требовать, можно ругаться, можно пожурить, вот как Майкл иногда он, любит пожурить да, людей. Можно, и пожурить тоже можно. Но от этого в детстве не изменяется программа, то есть человек просто настороженно принимает информацию, ну да, вроде как здесь что-то есть, конечно принимает зеркала и сегодня у нас от того, что мы закрыты с детства, Вселенная Пытается все время постучаться к нам в окошко и сказать, ну ты откройся, и я тебе дам то, что тебе нужно. Человек говорит, ага, я сейчас откроюсь. Я в детстве вон открылся. Что там было? То есть память того, что если ты откроешься, то завтра тебя просто съедят, и ты опять будешь плакать в углу. Ну или просто жалеть себя от того, что тебе опять не дали зарплаты. Или э, тебе мало платят, или твой труд никому не нужен. Или тебе дали свободу. Так, тут, тебя сюда никто не звал, ты можешь вообще завтра увольняться. Ну, или. То есть отношение к тебе становится таким пренебрежительным. И еще раз повторю, это корни растут именно из детского закрытия. Мало детей, которые остались открытыми. Я сейчас не про Христа и не про Будду. Я сейчас еще про других людей, которые остались с детства открытыми, позволили себе а, принимать жизнь такой, какая она есть, осознавая, что их вибрация выше, а людей нужно просто прощать. Но таких людей не так много. Можно по, по пальцам посчитать, если кому интересно остальные люди, в общем-то, закрылись благополучно, закрыли все занавески, что называется, дверь на замок и попробуют туда зайти. Когда человек начинает испытывать чувство жалости от того, что у него не складывается жизнь так, как он хочет, то есть не исполняется его намерение, но ему очень большими трудами приходится зарабатывать или там как-то страдать без какой-то ну, нехватки там, не знаю, продуктов, нехватки заплатить за квартиру или там еще как пойти на тренинг тот же бассейн, ну или там в спортзал, или еще куда-то. То есть человек начинает сам себя ограничивать, потому что работает внутри механизм. Смотрите, власть придержащие знают космические законы, и они понимают, как можно сохранить потоки, не разрушая. Жизнь. У них правильное мышление относительно космоса. Они не нарушают космический закон прибытия да, материальных средств. И материя у них всегда в полном доста доставке. Другое дело, что они другие космические законы нарушают. Но это отдельная песня. Ну, они испытывают много чувства страха. Поэтому, конечно, тоже свое получит по карме. Значит, давайте сейчас просто осознаем такой момент, что для нас в детстве было очень страшно оказаться незащищенным. Хорошо, если тебя родители всегда и везде защищали от кого бы ты ни было и не позволяли никому... Ни физического насилия, ни морального, ни духовного, никакого. давления, Ни в школе, ни в садике. То есть все время были на чеку и отстаивали каждый раз. Дай бог, если у вас такие родители. Но сегодня практика показывает, что таких родителей было не так много. Да? Это были ну, эксклюзив, скажем так. Поэтому сейчас мы с вами погрузимся. И будем искать себе тех родителей, которые никогда не предадут ваши чувства, Чувство открытости, уязвимости никогда вас не предадут. Что бы ни произошло, они всегда будут на вашей стороне. Даже если вы делаете что-то не так. Хотя ребенок не может делать что-то не так. Вот не может. Все, что делает ребенок, это учительский урок, Ну, имеется в виду ребенок-учитель. И зеркальное отображение, то есть взрослый должен принять урок. Если взрослый урок не принимает, то ну, значит не принимает. То есть ребенок всегда каждое действие делает правильно. Ребенок не может ошибиться, поскольку телом управляет ангел. Ангел никогда не ошибается. Ребенок может дать урок по-плохому или по-хорошему в зависимости от того, насколько внутри у взрослого много агрессии, ну или страха, ну или жалости. Сегодняшнее вот это, ну в связи с, там, с сентябрем, да, очень много всяких разных постов по поводу того, как себя дети ведут в школе и как родители, значит, слава богу, тенденция поменялась и родители стали защищать своих детей. Ура! В наше время родитель всегда был на стороне учителя. И если вдруг так происходило, что э, ребенок получал двойку, то ругали ребенка. Двойку поставил себе учитель. Да? Ругают ребенка. Очень смешно. А потом, через какое-то время, учитель начинает жаловаться. Мне мало платят. Агрессивные родители. Несносные дети, не хочу работать в школе. Замечательно. Своей головой не хотели думать. Это очень сложно думать своей головой. Правда сложно. Когда тебя обучает государство за свой счет. Когда тебе дают работу и тебе платят зарплату. И тебе все время навязывают учебную программу. Ту, которую ты должен преподавать. Ты не можешь своего собственного слова туда вставить в учебный процесс. Тебя выгонят из школы. То есть учитель совершенно несвободное существо. И осознать учитель, что он не свободен, не может, потому что он закрыт с детства. В детстве закрыли его, ну, не знаю, там, воспитатели, учителя и родители, неважно, кто закрыл. Важно, что учитель не может работать своей головой. То есть он надеется, что его карму отработает начальство. Ну, можно, конечно, на все надеяться. Но даже военное начальство несет свою карму, поскольку оно дает приказы. Если солдат убивает, то он несет свою личную, собственную карму. Даже если он убил по приказу, карма все равно есть. поэтому Надеяться на то, что кто-то будет, ты можешь взвалить ответственность. Ну это же он сказал, ну это же не я виновна, он же приказал, я же не мог его ослушаться. Да? А своя голова у тебя на что? Шапку носить. Вот, в этом-то как раз и проблема, поскольку кто платит деньги, тот заказывает музыку. И для того, чтобы учителю выжить в этой ситуации, ему нужно про школе. У нас много было попыток открытия частных школ. Много. Не знаю, до сих пор работает ли школа Синельникова, а с или нет. Но в любой ситуации обязательно воду намутят. Даже из самых хороших побуждений, из самых лучших а, школ обязательно сделают а, ну, такой, скажем, негатив нагонит, что в общем-то у людей будет опять сумятиться в голове. Здесь очень, на самом деле, очень грустная ситуация, поскольку ребенок и в детстве не может быть самостоятельным, он и взрослым не может быть самостоятельным, поскольку он вынужден выполнять приказания начальства. И он не может самостоятельно сам что-то делать, то есть это безропотные рабы, которые исполняют приказания в школе, в детсаде, в институте, где бы ты ни было, да, то есть везде рабское существование. То есть нет свободы мышления, нет свободы принятия решений самостоятельно. Значит, мы с вами делаем что? Мы с вами сейчас погружаемся и ищем себя свободного. Да, возможно, в конце медитации вас сожгут на костре. Возможно. Но вы будете идти до конца. Погружаемся. Я осознаю, что когда в детстве я закрыл себя, свое сердце, ко мне перестали поступать свободные энергии, материальные, духовные, целительские и другие виды энергий, которые посылают мне звездные родители, наставники, ангелы. Посылает мне богиня-мать, Бог-отец. Я закрылся от всех энергий. И последний материальный канал я тоже закрыл сам. Я это осознаю. Я себя таким принимаю, поскольку мне нужен был опыт познать, как это. Пожить без рая? Как это, когда твоя мысль материализуется через 10 лет? Как это остаться голодным или остаться без одежды, или остаться без жилья? Я хотел на своем собственном опыте пройти все эмоции. Да, я в эту игру пришел сам. Делаем глубокий-глубокий вдох. И такой же плавный, медленный выдох. расслабляется тело, выключается ум. Еще один глубокий вдох. Дышим низом живота. Сердце, свое дыхание. Прислушаемся к себе внутреннему.